Сумочек, весна-лето, город Пенза паприка приколеви. Пришла очередная поставка. Мы, так же как и производители, готовы к весенне-летнему сезону. И очень хочется порадовать вас, мои девочки, новинками, великолепными цветами. Цветами, я имею в виду в отношении сумок, отличным выполнением качества гостовским. Даже не ГОСТ, а, наверное, люкс. Самое лучшее, что может быть для нас. Фабрики Пенза очень стараются. На фабрике Оливии Хозяйка, руководитель. Вместе с мужем сотрудники нанятые, И хозяйка является, по моему мнению, одним из лучших технологов у нас в России. Поэтому качество сумок соответствует именно этому стандарту. То есть стандарт люкс. Качество на высоте. Начнем вот с этой красавицы. Сумка светлый беж. Камера сильно искажает, вот так более понятно. Светло-фиолетовый, бежевый, белый. Основа сумки беж. Внутри три входа, три отдела. Кверху немножко заложены, но это ее не портит. Она очень хороша. Внутри есть длинный ремень в среднем отделении. Ремень позволяет сумку носить через тело и на плечо. Для этого здесь есть вот такие красивые, удобные, комфортные, великолепные карабины. Подклад более чем качественный. Показу близко на камеру. Смотрите, это текстиль. Плотный очень довольно. Бежевый с мелким белым горошком. Вот здесь перегородка, большой карман. Здесь перегородка как сейф, для того, чтобы можно было спрятать что-то от глаз. На задней стенке карман на молнии. Основные ручки две короткие, что позволяет носить сумку либо на локотке, либо в руки. Вот так. Либо в руки. Вот такая красотка. Цена этой сумки 2000 рублей. Сумка пустая, держит форму. Вот я из этих сумок ничего не вынимаю. Они пустые, все держат форму. Следующая модель. Хочу показать вот эту. У нее формат А4. Она выполнена в бежевом материале. Материал, Вот видите, как чуть-чуть повлескивает. Легкий такой блеск, подлаченный. Это не прям лак, а легкий блеск. Сумка выполнена очень аккуратно, во всех отношениях. Смотрите, какие шовчики. Донышко, ножки. Здесь нет длинной ручки, потому что есть ручка средней длины. И эта сумка подходит для деловых документов. Сейчас покажу, как в нее входит моя рабочая тетрадь. Вот так. Вот так входит. Раз. И как карандаш в стакане. Ее и не видно. Получается, сюда войдет и папка, и что-нибудь. Кучу всего. Большой карман. На задней стенке большой карман на молнии. И перегородка сейф. Еще есть вот такой отдел карман. Довольно глубокий. Он до дна сумки достает. И здесь то же самое. Позволяет сумку носить на плечо спокойно, на локоток и в руки. Следующая сумка. Вот такая вот кросс -боди. Она выполнена вся из матового материала. Вот такой широкая донышко на ножках. Здесь подлачены выступает только вот такая красивая планочка с тиснением фирменного логотипа. Вот так отойду чуть-чуть, вот так. На задней стенке кармашек на молнии. Короткая ручка. Внутри под клапаном молния. Длинный ремень, что позволит, позволяет носить сумку через тело, на локоток, в руку, в общем, так, как вам будет удобно. Следующая моделька. Вот такая. Тоже по форме своей она похожа на портфель. Почему на портфель? Потому что формат у нее довольно большой. В ней позволительно носить деловые бумаги. Покажу, как в нее легко входит моя рабочая тетрадь. Смотрите, она в нее просто проваливается. Цвет темная пудра. В отделке нежная пудра использовано все везде матовый, матовый материал материал слегка как жаточка не как прям а, губка обычная традиционная а как жаточка очень приятный на ощупь красивый вкусный цвет он очень не марки но между тем очень интересно смотрится а, и будет хорошо смотреться начиная от белого и кончая черным цветом вот такие ножки внутри Вот такой отдел большой, перегородочка, сейфик, карман, еще один большой. И длинная ручка, что позволяет носить сумку через плечо, в руки, на локти, на плечо. Идем дальше. Есть еще вот такая модель. Она не просто красива, а очень красива. У нее очень выдержанный цвет. Если объяснять, понятно, что камера искажает. Вот так вот, смотрите, вот так более похож цвет. Этот цвет такой и не телесный, и не розовый, но очень приятный, очень нежный кружево как силиконовое, и оно все фактурное. Вот если посмотреть вот так, оно прям как на ткани, как кружевные блузки, платья. Оно прямо кружево, все вот это, оно теснением идет. Вот так вот, видите? Это не гладкая поверхность, это прям кружевная поверхность. Это все моется замечательно. до того, что хозяйственное мыло, губочка протерли и все, и проблем не будет. Это не боится воды, жары, мороза, влаги. Даже такие цвета пудровые были модны в этом году, носили куртки, спортивные костюмы, кроссовки, сапоги, и все остальное. Понятно, что мы вам предлагаем носить. Весенний, летний сезон. Вот здесь есть крепление на длинную ручку. Оно цепляется наискосок. Ручка позволяет носить либо в руки, либо на локоток. Ручка короткая, есть длинная. <связывая> вот так вот. Красивый хбшный подклад с горохом. Вот здесь вот перегородка, сейфик. А на передней стенке большой карман, на задний карман на молнии. Ну, вот такие красотки. А, хочу сказать, что из всей показанной коллекции сумка вот эта 2000 рублей и вот это 2000 рублей. Остальные сумки по 1900 рублей. Своим подписчикам доставляется скидка 10%. Ниже под видео есть описание всех сумок. И если хочется просмотреть какую-то конкретную позицию, там есть тайминг, нажимайте на него, и чтобы не просматривать все видео, можно вернуться на просмотр определенной позиции. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, поэтому подписывайтесь, смотрите. Буду рада вам показать наши новинки. Ваш сумчивый эксперт. Пока!